Приветствую всех, записывал видео, но э, по какой-то причине запись не сохранилась, поэтому придется снова рассказать, как реализован дроп. В этом видео мы должны были реализовать дроп предметов. В принципе, здесь э, всего несколько функций, и это, в принципе, несложно. Итак, давайте рассмотрим. У нас есть дроп item функция, э, и у нас здесь input item to drop тип переменной ui слот то есть это виджет нашего слота и мы достаем с него слот индекс это мы в прошлом уроке создавали эту переменную конкретно в слоте дальше что мы делаем мы берем массив инвентаря берем get copy и проверяем если больше одного предмета то есть значит у нас есть так то мы будем удалять всего один предмет из а, элемента массива, то есть мы берем инвентарь, мы берем конкретный элемент по индексу слота и из него убираем минус один. К примеру, у нас два предмета, мы один выбрасываем, остается один, да? Мы заменяем только цифру, мы не убираем весь предмет из инвентаря. А дальше что мы делаем спавн Spawn Item to World, а, давайте мы рассмотрим эту функцию, здесь все вообще примитивно, здесь у нас Spawn Actor, спавнится Actor в локации владельца этого компонента, то есть у нас есть владелец компонента, это наш персонаж GetOwner, мы берем его локацию и спавним Spawn Actor. Класс мы берем из Item to Spawn, то есть слот структура. Мы делаем pin, как мы обычно это делаем на функциях, и получаем, соответственно, переменную класса. Заранее проверьте, чтобы у вас во всех предметах был выставлен класс конкретно предмета, которым они принадлежат. И дальше мы вызываем из Inventory виджет, мы вызываем Refresh Inventory. Мы это тоже делали в прошлом уроке. И также у нас идет дроп, э, подсчет веса при выбрасывании. Здесь у нас дроп айтем э, тип слот структура. Два брейка, где мы берем вес и минусуем от текущего веса. И записываем снова вес. То есть здесь ничего такого сложного нет. Э, так, в случае если у нас один предмет... Да, либо он не стакается у нас в любом случае Если он не стакается, то тогда один предмет То мы просто делаем uh, Spawn Item to World uh, Тянем мы Слот структуру Из виджета Спавним этот предмет И делаем Remove Index То есть мы удаляем предмет из массива По индексу По индексу из нашего слота и дальше мы делаем refresh inventory и также э, подсчет веса вот такая вот функция получилась и давайте перейдем в слот и здесь я просто на наш баттон э, у нас в слоте на клик я вывел из инвентариуса компонента я вывел э, функцию drop item item to drop мы подаем self в себя то есть из себя мы берем информацию и уже выбрасываем этот предмет и получается что мы убрали функционал использования э, поскольку мы потом немного все изменим чтобы у нас использование было по двойному щелчку к примеру а выбрасывание когда мы вытаскиваем предмет за предел инвентаря ну либо же также можно добавить контекстное меню когда мы к примеру правой кнопкой мыши кликнем по предмету и у нас будет происходить дроп предмета давайте нажмем play посмотрим как оно работает работает это следующим образом мы можем взять кучу предметов и здесь мы можем просто кликнуть, да, и у нас мы видим то, что предмет выбросился на сцену, и у нас отнялся вес, отнялось количество предметов, и также предмет, точнее, слот исчезает из инвентаря. И в принципе мы можем их повыбрасывать, да, конечно, у нас сейчас есть небольшие недоработки, то, что у них нет коллизии, да, они не падают. В принципе, это мы можем сейчас поправить. Единственное, только что я заметил, что у нас было минусовое значение в весе. Давайте еще раз попробуем. Нам не нужно, чтобы это было. Так, я застрял. Так, у нас минус 0, да. Давайте это быстро поправим. В случае, если меньше нуля, я думаю, меньше нуля, минус ноль это меньше нуля, ну, наверное, да, бранч. Если true, если меньше нуля, то мы просто установим 0. Если же false, то мы просто продолжим. Так, и давайте сразу предметом выставим коллизию, которая не будет реагировать с нашим персонажем. Это нам нужно открыть item, interactable item. Превью mesh, здесь нам нужно выставить кастомную коллизию и игнорить физические тела и игнорить павна. Давайте посмотрим, да, мы выбросили, да, видите, и мы не можем, но мы можем с ним взаимодействовать. И также давайте, наверное, включим симуляцию физики для наших предметов. Включаем симуляцию физики. Так, у нас все попадало. Сделаем дроп. Дроп, дроп, дроп, дроп, дроп Мы выбросили все объекты и в принципе симуляция физики происходит нормально И плюс наш персонаж не контактирует с предметами Поэтому никаких багов не произойдет я думаю мы на этом урок закончим, если вам понравилось видео ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас есть вопросы, если вы не подписаны на канал подписывайтесь и всем пока.